От Сейчас мы проходим э, сколиоз и, соответственно, скрутки такие простые. Ну, вот у нас какая-то схема нарисована, здесь вот сюда развернут позвонок, да? допустим, левосторонний э, грудной переход, нижняя часть грудного развернута сюда, а поясничная развернута туда. Как правило, так и бывает, э, э, S-образный сколиоз для того, нужен, чтобы чело, э, организм, скелет человека, компенсировал сам себя. Если снизу прошло вот так, то сверху будет вот так грудной отдел. Да? Это поясничный, это грудной а шея тоже будет вот так, как минимум. уже не будет такой с нагнутой шеей ходить вот так вот, да? Вот. Поэтому давайте вот для вот этой части рассмотрим, что делать. Допустим, если здесь развернут в эту сторону, то мы сейчас не будем делать с этой ногой. Работа с противоположной ногой. А здесь можно. Руки расправили, их вниз. Подняли ногу. Первый вариант, да? Подняли ногу, просто над коленной чашечкой обязательно берем. Здесь в реберную оперечную дугу упираемся через массу мышц. Вот так, чтобы мягче было. И это нога у нас рычаг. Да, предлагаем ему расслабить ногу. Игодис, вот все расслаблено. И раз, два и положим в сторону. Здесь колес можно прямо в отростки. Там же ротация, да, нам надо довернуть вот туда. Вот такое движение. Небось, не упадешь, я тебе держу. Второй вариант. Если нога тяжелая, да, мы можем ее ослабить, положив вот так вот на плечо пятку и захватив под бедро. То же самое. Тут еще удобно вот раскручивать, вот так подкручивали, натянули, натянули, и потом раз, произвели мобилизацию. Также проходим по всему месту, какому нам надо, по ребрам и по остистым отросткам. Второй вариант. Можно, вернее, третий уже, да, можно набиться взять. Если нога ну, да, тяжело, то можно вот так взять, и вот так. Также раскрутили нем у тебя обе напряжены Второй раз расслаблен mm -hmm. Раскрутили и хоба И провели манипуляцию Ну, в первом варианте Естественно, чуть получше Потому что вы с прямыми руками Без напряжения получается, да? И на прямых ногах у вас вот получается Рычаг такой, вы видите, выходите, Как буратино, раз ты Прожимаете Так, четвертый вариант Можно захватить Вот так вот Видите, получается плотно, плотно зажатая нога. И тут уже получается по диагональному тянем уже туда, вот видите, даже появляется диагональ. Фу. Так, значит, можно и попроще, если там ничего сложного. Ну, например, вот с поясницы, давайте рассмотрим, я с той стороны обойду. То берем за запоздушную кость. За передний уголок подошвых кости вот здесь. И чтобы не было. Да, вот за него. Не было больно, пальцы не поднимайте, а просто вот ладошка лежит на столе. да и Мы взяли. Расставьте. Прямо за мышцы. Квадратные и пары Вот потянули, дошли до предела и после этого толчок. Ну так же можно и выше пойти. До того места, до какого вам надо. Здесь уже диагональ добавляется. Видите, я уже по диагонали. Ну, Дошел до предела и толчок. Также можно и в астисте. Раз довели, То есть с этой стороны растягиваем, да получается, видите. Логика одна и та же. С той стороны растягиваем, в которую мы толкаем позвонки. Прям на гармональную видно, да? Ну и проходим куда-то надо. Если этого слабенько, да, то берем тогда вот так ногу и прямо оттуда позвонки. Так, если и этого мало, то берем приемчик такой задняя левада называется. Обе ноги вместе подхватили их под локоть. Сначала по прямой, да, я сначала здоров, просто по прямой, в таз ему раз, потом в позвонки и идем туда, надо. Если с в мою сторону развернут, то выращиваем вот так и вот так уже в позвоночник и в ребра. С той стороны делаем. Если у нас, ну все эти приемы с ногами, они как правило доходят, ну где-то вот до лопаток. А если колягос вот здесь у нас, вот на деле, что делать? Тогда начинаем делать спереди. Так, Допустим, вот он развернут на меня, да? в правосторонний. Значит, с этой стороны надо... А, с этой стороны мы будем давить, с той стороны растянуть Для этого голову поворачиваем сюда. Отводим руку подальше головой, тоже поближе, поближе, поближе. Видите, мы там растянули все. Эту руку клади на ухо. Так, так, так. Угу. Подхватываем его под э, не под мышку, заметьте, тут чухотно и больно, а вот именно под почти под локоть. Мягко ложимся на шею. Тоже его так У -у -у. вот сильно? Не, не, вот. И вот в эти позвонки а -а -а. Можно и в ребра. Через лопатку. А -а -а. Через лопатку в ребра. Вот такой вот приемчик, секретный, Олега Гудвина, берите на заметку. Ну, далее можно сделать еще позу сфинкса, переднюю леваду, если я заднюю делал, да, ногами, то передние руками делается, но это в одном видео слишком много, вы лучше подписывайтесь на наш канал, получайте наши онлайн-курсы, в которых мы будем рассказывать последовательно дальше, дальше следующие шаги, усиливающие нашу работу профессионального мануального терапевта. С вами был Олег Гудвин, до новых встреч, друзья!